Не укроеста в лесу Я мою желанную подругу С песни в сердце унесу Эх, я мою желанную подругу С песни в сердце унесу И ответь мне словом, взглядом И совсем не говори я и так пойму, пойму, что надо, Лишь улыбкой подари. Эх, я и так пойму, Срезал. А ты будто не знаешь, что весенняя охота кончилась. Разве охотился? Просто, понимаешь, иду и пою. Ты ответь мне словом, взглядом, и совсем не говори. Они меня перебивают. Но ну, я и не удержался. Я и так пойму, пойму, что надо. Вот я отведу тебя к лесничему, он тебя удержит. Ну что ж, веди. Пойдем, я Пойдем! Татьяна, ты не взывай, ты ещё бежишь. Чётя Наташа у нас Ну да. А кем вам приходится, тётя Наташа? Тётя Наташа, учительница. Ах, учительница? Ну так пошли. Ну как, ребят, вкусно? Вкусно! Очень вкусно! Тетя Наташа, кушает, тетя хороший, мы тебе подлежим. Не зря выходит стрелял. Леонтий Широков из конторы готовы. Куда ж ты отсюда? Высоко. На сопку оловянную? Выше. А выше нет у нас. Четыре синих океана в мире. Их воды бьются в берег многих стран. Но всех синей заманчивые шире над круглым миром Пятый океан. Пятый океан. Это хорошо. Это я понимаю. А мне мало понимать. Мне нужно самому оттуда на мир поглядеть. Так ты прям бы сказал, в наш аэроклуб поступаешь. А в стихах тоже прямо говорится. Теть Наташа, бабушка говорит, когда после птицы остается душка, надо загадать желание и потянуть. У кого больше останется, того желание исполнится. А ну дай-ка. Потянем? Потянем. Загадывай желание. Загадала. А ты? И я. Тяни. Что Сказать? Скажи. Что я на тебе женёс? <смех> То Леонтий Широков задумал, так да, тому и быть. <смех> Летел в цель, а попал в пень. Есть! Тут главная здоровка. Молодец. Ты не расстроился? Бери. Мне чужого не надо. Да бери. Вот чудак. <свят> так. Это что, шелковый? Шелковый. Призовой. Ах, призовой. Подходит. Подходит. Подходит. А это что такое, чулки? Ты у тебя. охотник охотник Свадьба, понимаешь собрался в невесте подарки добывают вот это ты не как Ленчик. в аэроклубе работаю в аэроклубе товарищ дорогой я же к вам поступать собираюсь как думаешь примут тебя-то примут примут примут что Часы. Часы. Часы. Призовые. Призовые. Сейчас будут новые. У кого недолго, у нас как раз. А, ох, Носи, рука у меня счастливая. Летай с ними. Рожденный ползать летать не может. И я стремился. Забраковали. Чего же ты? Здоровье, дырявое. О, -о, -о. Наконец-то. Да. А это что за ящик, а? Это радио. Отходим. Подходит. Да ты чего прощаешься? Ты не едешь. Витолы, садитесь. Вы стал быть, мамашей будете? Я буду мамашей. Эх, тучи грозных я буду. С неба. сорву. Это вам. Что? А кто ж у вас птицу бьет, мамаша? Некому. Как муж помер, некому. Мужчина, вам дом нужен, мамаша. Да уж мы с Наташей надумали. Я мою желанную подругу с песни сердца унесу. Ей все принес. Позовите их на минутку. Я, Я мою желанную попасться. подругу Наташу. Да, она на станцию уехала с Кирилловым. Жених у нас летчик Кириллов. Пошел. Ошибся. Понимаешь, какое дело-то? Смотри. Ваш билет. Ваш билет? А я провожаю. Пригодится. Понимаешь? Из рук, из самых рук ушла. Голова. Внимание! Поезд Владивосток, Москва отправляются через две минуты. Граждане пассажиры, занимайте ваши места. Провожающие, освободите вагоны. Повторяю. Поезд Владивосток-Москва отправляется через две минуты. Граждане, пассажиры, занимайте ваши места. Провожающие, освободите вагоны. Товарищ, что? товарищ дорогой, что? дай слово сказать. Уедет она, понимаешь? Невеста моя, судья, да да что? Дашу, ей, что? Да что? Слово что? нужно сказать обязательно. Да, обязательно, обязательно. Вот. Ты к маме заходи. Она тебя любит. А ты? Я. Я тоже. Слушай, Наташа. Слушай, Наташа, это я, Давай, Товарищ дорогой, то есть слово сказать. Понимаешь, невеста у меня уезжает. А Кириллову твоему скажи, что мор мне на узкой картинке не попадался. Отказали. Ну что ж, давай помогу. Парень. Ох, и дурная это Наташа! Да за такого не, не то что одного! Сто Кирилловых отдать не жалко. Не жалко. Ну, тогда пошли. Видал? Видал. Здорово летает, а? Здорово. Так вот это инструктор Кириллов летает, понял? Кириллов? Да. Вот нам сто лет учиться так не летать, правильно? А ну и домой. поезжай домой. Тебе все равно сто лет не прожить. По поедем. Что нам, привыкать? к <музыка> следует. <музыка> Подумаешь, инструктор Кириллов. <музыка> Я им покажу, что Леонти Широк может. Нахевать тут. Разоряешься. Понимаешь? Товарищи. Понимаешь. А ну-ка сюда. Спички есть? Есть. Да. Ох, охотник. А ты по знаешь? Вижу. Ну как думаешь, примут? А меня нельзя не принять. Ишь ты какой! А почему-то ты летать задумал? Не знаю. Вот тебя Бродил я раз по Тайе. Звери к нам. Утро белое, седое утро. Выхожу на увал. Сквозь туман небо видно. Далекое. И такое синее, что глазам больно. Да. И небо это как пустыня, никого в нем нет. И только вижу, а глаз у меня острый. В небе ястреб парит, кружится. Понимаешь, во всем этом небе один, вроде хозяин. И первый раз у меня рука на птицу не поднялась. Ну, так какой же ты брат -охотник? Да нет, другой во мне. У самого будто крылья выросли. Не задумал я тогда непослушную птицу взглуздать. В Пятом океане погулять. А -а -а. Это в каком же? В Пятом. Ох, и пытливый ты. Сам не заметил, как все тебе рассказал. Ну пятый это небо, понимаешь? Небо. Не умею я про это рассказывать. Ну ничего, мы еще с тобой, потолкуем. Кала. Чего это? Да спасибо сказать за гостиницу. Догнал? Кого это? На станции-то. Догоню. А ты чего здесь делаешь? Комендант. Ух ты. О, на бедокорил кто-то. О, ну убирай, убирай. Ну как, приняли. Погнали. Погнали. Ну, за что ж? За что? За возраст. Ну и правильно. Невелик новость хоть и думает, что Ковыч. Это я-то? Ты-то. Я-то? А у нас в Преамурье девчонка здоровее, чем в другом месте мужчины. Ну, ну! Вот это Да Да ты знаешь, что у меня? Да, ты знаешь, что у нее? Что у тебя? А... У меня старший брат один восемь человек поднимает. Подумаешь, восемь человек. Я в семье самый младший, Фу. и тот уж двенадцать подниму. Ну, это того, веселый разговор. <святый>. А ну лезь на меня. Только Только тихо. Но-но-но, кто потяжелее? А ну ты, иди сюда. <сélок> <сélок> иди сюда. Ребята, ну, ну, давай, давай. Весь на разговор. Вот сади ко мне. Давай, давай, давай. и Упа. Что же это Давай, Только переступили порог аэроклуба и уже разбили самолет. Да. Плохое начало для будущего летчика. Хилый он, все из рук валится. Товарищ Широков, а почему вы решили пойти в авиацию? Не умею я про это рассказывать. Я расскажу. Я думаю, товарищи по здоровью и своей профессиональной пригодности товарищ Широков может быть принят. Но вы должны крепко запомнить, бессознательной дисциплины не может быть советского летчика. Да я сам страсть как люблю дисциплину. Хоть кого спросить. О, я ж тихо. Тихо. Как же? Можете идти, товарищ Щирок. Вы свободны. Алексеев Захар Петрович. Приняли. Погнали. Погнали. За что ж? За дисциплину. За дисциплину. Ну и правильно. поздравить приняли. Ну как обязательно. <смех> <смех> товарищ Широков. Ну, товарищ Широков, благодарить комиссара. Он отстоял вас. Вы зачислены в аэроклуб. А ты спрашиваешь. <смех> <смех> Обратно часы. Учлёт Широков. Вы опять нарушаете дисциплину. Я буду жаловаться вашей невесте. Наташа. Наташа. Но ну, будем знакомы. Ваш будущий инструктор... Кириллов. в пятом океане. Оденьте очки. На каждый маневр надо испрашивать разрешение. Понятно? Понятно. Заходите на посадку, докладывайте о своих действиях. Есть. Ну, что ж вы молчите, а что докладывать без дела? Ну, подхожу к развороту. Неуместная болтовня. Делаю вам замечание. Ну, осматриваюсь. Просто осматриваюсь без всяких ну. Просто осматриваюсь. Решите вылезть? Можно. Товарищ инструктор, разрешите получить замечание? На первый раз ставлю вам на вид самовольные действия в воздухе. Можете идти. Есть. Молодец, Леонтий, на три точки притер. Инструктор сажал, ученику сто лет учиться так не посадить. Какой ученик? Ага. Отдавай а спросим, сам сажал? Сам. Я ж говорил, что сам, это ведь. Ну что, хвалил тебя Кириллов? его объявил. За что? Я-то знаю, за что. Видели, как посадил Широк? Сам сажал. Совершенно самостоятельно. Он в воздухе чувствует себя лучше, чем на земле. Ну, а на земле он чувствует себя неплохо. Жалуйся, жалость. Все равно я тебе и в воздухе на земле обгоню. Ох, и характер у тебя. Вон тоже вроде тебя захотела в аэроклуб и добилась своего. Приняли. Приняли. Буфетчицы. Заправляйся, ребята. Заправляйся. Ну как, все около ходим, бензинчик нюхаем. В будущем году приму. Ну как же, обязательно. А ну дай-ка мне чего-нибудь. Вот это да, после таких бутербродов у два не поднимет. Бомбоозом надо летать. Нет правды на земле. Одному он все достает. И большой рост, и большие бутерброды. Ну просто, ты сам понимаешь, обыкновенный бутерброд. Ну да. Саня, ну как возраст Подвигается. <смех> Товарищ Кириллов, вам открытка. Из Москвы. Товарищ Широк, Товарищ Широков, от нашей общей знакомой. 16-го 6 часов вечера будет здесь. Все. Нет, еще вас. Я уверена, что Широков станет замечательным летчиком если возьмет себя в руки и положит на обе лопатки свой характер. Покажите. Ну, дальше тут о литературе. Веселый разговор. Задача всем понятна. Ну, ну тогда выходите решать. Кто желает? Да мне это понятно, но как-то подумать хочется. У него мегрень. Думать хочется, говорит Лев. А вы? Я, я тоже. Что тоже? Все поняли? Нет, тоже подумать хочется. Садитесь. Думать надо. Но не забывайте, товарищ, что мысль летчика должна обгонять скорость его самолета. Ну что же, так никто и не решает. Отчего ж никто? Я, ну и засыпешься. Ну. Вы уже подавали мне сегодня. А я забыла. Можно остаться? Можно. Ну, я же говорил ему, что засыпется. Ведь смотри, чем человек занимается. Вот, видишь, 16-го, 6 часов Наташ, наше свидание. Получилось? Зачеркни везде шестнадцать. длина разбега? От нагрузки. Так. А если надо взлететь с очень маленькой площадки? Освободить самолет от лишнего груза. Пассажиров оставить на земле. Отлично, товарищ Широков. Как вам все легко дает Душбольно ну, пустяковой задаст их, товарищ инструктор. Я-то знаю, что он ночей не спит. Работает. А делает ли, что все ему легко дается. Все ему пара пустяков. Выходит, что парень-то не пустяковый. а? Выходит. Ну что, засыпался я? Ты думаешь, мы не знаем, что ты по ночам занимаешься? Фу, каким ночам? Фонарики под подушку прячешь. Какие фонарики. Ох, какие, ну да. Лешка, да. дай батарейки. Да ну, ну что, узнаешь? А, ну а да. А на уроке ты самородка разыгрываешь. Товарищ инструктор, вышли пустяковые задачи. Товарищ начальник, Прошу сегодня освободить меня от полета. Что, нездоровы? Необходимо по личному делу. На время полетов личных дел не может быть. Товарищ инструктор, прошу освободить меня от полетов. Вы что, нездоровы? Мне нужно отлучиться по личному делу. На время полетов личных дел не может быть? Есть. Не может быть. Пошел. А там лес, сплошной лес. Товарищ, как... машину, врача есть? 10 минут осталось, чтобы на аэродром вернулся. Ничего не понимаю. Здравствуй, Леонид. Не поможет. Что не поможет? Ничего не поможет. Теперь я к тебе каждый день ходить буду. Не поможет. Что случилось? Авария. Авария. Машина бесправности. Расчет замечательный. Площадка метров 200, не больше. Он будет большим летчиком. Учтет широк 20 суток без отпуска в город. Есть 20 суток без отпуска. Золотые дни, молодой весной, Мы с тобой шли одни, Духой тропой, Субтитры Он сказал пусть она придет. Обязательно придет. За ангаром ну, пруда. Мои сестры тоже такое платье есть. Да ведь я Кириллова люблю. А Все оборвалось. Ласково так подозвал меня к себе, а сам говорит, иди, говорит, к ней. Что это он вас так любит? Не знаю. Разве потому, что не до него мне. Вот. А ты свое чувство в себе береги. Будь с ним построже, похолодней. Не подавай виду. Да-да. Построже, похолодней. Не пода. Ой, не могу. Наташа! Скажи ему, что ты меня не застала. Да. Больше ничего не говори про меня. Понимаешь? Да. А то у него такой характер. <свяк> Уж такой характер. Он такое может натворить. Он. Он все может. 多么念叨。 влюблен очень влюблен помню на занятия надо идти а ноги меня к ней несут ведь знаю что нельзя а иду а вы откуда знаете да ничего я не знаю я про себя рассказываю да так вот уйдешь бывало с занятий а внутри чувство какое-то шевелится нечто вроде гордости. Вот, дескать, какой я удивительный. Никаких преград для моей любви не существует. Вот сила какая. Ну, а потом? Ну, а потом? Потом сообразил, что это шалость, нам к падению первый шаг. Она становится привычкой после страсти. Гордиться выходит здесь нечего. Просто воля сдала. А без воли рождает трусость. Это что ж выходит? Я трус? Сегодня меня ноги к любимой девушке понесли. А завтра бой. Рванул снаряд. И понесли меня ноги сами собой в тыл. Кто сегодня уходит из школы, тот может завтра с фронта уйти. Я с фронта не побегу, товарищ комиссар. А я почему знаю? Потому что ты на учебной машине милую встречать прилетел. Верную дорогу в жизни найти потруднее, чем в тайге. А одного удальства для этого мало. Ты запомни хоть. Дисциплина это школа храбрости. Можешь идти. Иди здесь. А ты чего не поехал с ребятами? А мне, мне здесь весело. Начальство тренируется. Леонтий. Что? Ты обещал. Чего? Поучить меня обещал. Ну что ж, можно. Теперь заходите на посадку. Докладывайте о своих действиях. Так ведь я уже заходила. Теперь приземляюсь. Ну да, приземляйтесь. А дальше? Что дальше? Леонид, что это Мысли. Ты не думай, Леонид. Я хорошо понимаю, как это тяжело. Вот когда кого-нибудь любишь, а тебя нет? Малай, что о таких вещах рассуждать. Делай вам замечание за болтовню в воздухе. Да ты никак нычешь. Ветер в глаз попал. Новые тренос. Я из подруги. если бы тебя полюбила другая девушка? Делаю вам вторичные замечания за Полтавнюк в воздухе. Разворот, осматривайся. Ну, осматриваюсь. Просто осматриваюсь, без всяких ну. Просто осматриваюсь. Ну, я, конечно, понимаю, что это трудновато. Но нужно с самого начала привыкать. Как бы это тебе объяснить-то? Ну, одним словом, дисциплина этой школы храбрость. Широков не подведет на экзамен. Убежден. Он ведь теперь сам преподает дисциплину. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ майор. Здравствуйте. Здравствуйте. Это нас законтрите. Быстренько. Есть, товарищ институт. Ну вот, последний полет и махну в Это по мне. А то стоит, понимаешь, на этом примусе кататься. Ты бы помолчал хоть сегодня. И так у меня на душе кошки скребут. А ну! Якимюк, сплинта нету! И как выпускаемый ждут, у него постоянно шалят нервы. Я же приказал освободить его на сегодня. Второй техник болен, товарищ начальник. Товарищ начальник. Ладно, понимаю. Товарищ начальник, идите, Василий Тимофеевич, идите. Умеет паспорт предъявить. Михой штопор. Какой? Какой штопор? Михой. Этот зачет можно считать принятым. Да, это прирожденный летчик. Встань. Через горы, крепости, границы, с песней летчик пролетал. Через горы, крепости, границы, с песней... Жив Леонть! Трос, понимаешь, оборвался. Я не успел тендер закормить. Управление отказало. Я вас спрашиваю, самолет отказал? Так значит, перед посадкой поиграть с дубли. Выпуск уч ⁇ та широкого отложить. Назначить следствие. Есть... Попал в остребители. И пойдут у нас кубики, шпалы, а потом ромбы веселый разговор. А потом забудешь меня? Кто я? Да. Командиру это по уставу не полагается. Бутылку пива и пару пирожных. Я просил пива и пирожных. Ох, простите, <свят> Скажите, что с вами? У вас такое лицо, будто бы потеряли что-нибудь. Удачу. Удачу потерял. Пожалуйста. Удачу потеряли. Леонтий, вот лист. Он оторвался и уж не вернется на место. А ты что, чужой что ли? Покайся, покайся, сынок, и обратно приму. Василий Демович, не могу уделить вам ни одной минуты. Пойдем, товарищ. Товарищ комиссар. Леонти все на себя взял. А это я? Что? Я? Я... тендер незаконный. моя, помню, экзамен не сдала. Так убивалась, так убивалась, жить не хотела. А теперь, о, как лихо танцует с молодым тамужем. С мужем? Наверное, придется напомнить еще раз тем, у кого память отшибла, что Советский Союз все навязанные ему войны всегда заканчивал и будет заканчивать на чужой территории. В настоящее время нашим ударным группам необходимы дополнительные средства воздушной связи. Могу вас поздравить, товарищи, с большим доверием и честью. Эту почетную задачу. Командование возложило на нас. Садитесь, товарищи. Перегнать самолеты для связи в район боев выделяется группа инструкторов и окончивших курс отличников. Инструктор Кириллов. Есть. Инструктор Андреев. Есть. Отличник Ковтунов. Есть. Отличник Кузнецов. Есть. Отличник Грушин. Есть. Отличник Макаров. Есть. Отличник Савицкой. Есть. Отличник Левченко. Есть. Ну и парил меня комиссар. Ну и парил. А мне легко. Гора с плеч давай. Вот она веряется. Тянула, тянула. И до следователя дотянула. Ха, в аварийную комиссию полетил. Сам Леонтий повезет. Леонтий? Ну да, мне крышка, а ему радость. С особым заданием его посылают. Посылают Его! А где он? Да он и не знает. Не знает? Идите на ночку. Скорее. Трескурант разбирайте. А? Пиво 2.10, ситрон рубль 20, лимонада рубль, крушон руб 40, тузики 35. Подорвуйте за меня. Их задание ясно? ясно значит все на лицо кроме широкого есть широков широков есть От меня, а вот ты сейчас на своем Р5 километров на 50 делает больше. Вылетели одновременно, а придем позже. Я к следователю, мне особенно спешить нечего. Пошли на кинула. Так, да. переуничтожь. Знакомые места, вот где-то здесь, за лесом, наш аэроклуб. Тот самый, в котором учился, Широков? Тот самый. Ох, и доставил же он мне здесь много хлопот. Как время быстро идет. Два года, две войны. Вылетел он отсюда рядовым курсантом, а теперь о его воздушных боях все газеты пишут. В беседе с нашим корреспондентом герой Советского Союза товарищ Широков заявил, в ближайшие дни я намерен посетить аэроклуб, который воспитал меня и сделал из меня летчика. А до геройства-то, говорят, не сразу дошел. Отчаянный парень был. да чуть было из школы, из лётческой его не погнал. Ну, брось. Да. А ну, покажи. Что-то по... Что по лицу не похоже. <смех> Хотя, наверное, теперь остепенился. Да, <смех> понятно. Было бы время, обязательно заехал в аэроклуб. Повидаться с ним. Ты приехал, Леонть? Пока никому не говорить об этом. Я позвоню на станцию. Есть. Веселый вот разговор. Что, обратно в Ну как теперь летаешь? Ага. Только на крыле. Стой, стой. Так, Василий Семофеевич, бери их востологое передвине. Не могу спокойно видеть хорошую посадку. Хорошо, кстати. Да уже это не хуже тебя. А я понимаю, с черным ходом по старой дороге. Возраст подвигается. Изменился. Красивый стала. А да че, ты изменился? Наблюдательный стал. Ты ответь мне словом, взглядом, и, и совсем не говори. Вот возвращаюсь. Старый охотничий куртки нашел. Что ли он задумал так тобой и быть, да? Угу. Я... Пойму, пойму, что надо, лишь с улыбкой подать.